Всем привет, ребята, с вами Хтовпаранго, и спустя месяц ничего не делания я все-таки добрался до э, заливки видоса на канал. Прошу прощения, я этот месяц занимался прохождением Ведьмака 3, и на танчике как-то особо времени не было, да, и желаний, честно говоря, потому что они мне немного уже поднадоели. А, в общем, э, будет у нас такая с вами небольшая рецензия на FV4202. Гневная, потому что танк мне не понравился. Я знаю, что его будут апать, но тем не менее я не думаю, что о, этот ап будет прям так сильно справлять ситуацию. В общем, обо всем по порядку. И самый главный недостаток, который присутствует в этой машине, это ее подвижность. Ну просто она уже некуда, на самом деле, да? Когда мы берем ст мы все-таки надеемся на то, что она маломальски, но ездит хотя бы там каких-то жалких 40-45 км в час, да, это не самые быстрые показатели, но тем не менее, а, благодаря этим показателям мы хоть что-то можем, да, там, что-то приехать, уехать, отъехать и тому подобное. И вот, пожалуйста, посмотрите, как в основном у вас будет проходить начало боя на этой машине. Конечно же, с понижением уровня нирфанулась автоматически броня, которая, в принципе, на 10 уровне позволяла иногда танковать всяких ПТ-10, типа як 100 Вафель и тому подобное, потому что, ну, 127 мм было под большими углами, там, приведёнки по 300 мм. В принципе, шанс всяких шальных рикошетов остался, но уже не в такой большой степени, как это было на 10 уровне. Очень много прямых, детали без наклона, например вот на башне, да, под, подгон башни и все туда прекрасно залетает пробивает и наносит урон короче говоря, ребята если вы пропустили каким-то образом этот марафон или забили на него в принципе вы ничего такого не потеряли это обычный прим который реально годится только а, за выдачу, именно вот за выполнением каких-то несложных задач и, то есть вам нужно было там поиграть на 10 уровне, набить какие-то фраги и все, больше ничего особого такого Естественно, ничего делать не нужно а, Но вот продавать за голду И причем а, за, так скажем, немалое количество голды Я бы, не знаю, я бы постеснялся Потому что а, этот танк не может себя сейчас реализовывать так, как он задумывался Это у нас, так скажем, танк поддержки а, Типичный танк поддержки, который должен работать сдалека, Потому что он тупо не едет, да? Откуда ему еще работать, казалось бы но мы имеем более-менее какое-то орудие. орудие, то есть если мы будем сводиться, конечно, снаряд будет нет-нет, лететь куда нужно. Но сейчас реальность такова, что многие карты заставляют нас, я уже, уже это миллион тысячный раз говорю, заставляют нас ехать на передовую и воевать лоб в лоб со своими противниками, и чаще всего это бывают не СТшки, а ТТ какие-нибудь и подобные. Но хотя бы радует тот факт, что на нытье игроков э, все-таки обратили внимание, и перед тем, как вводить в массовую продажу этот танчик, ВГ э, собрались его апнуть, и вроде как... Решили именно апнуть его пушечку, что-то до уровня Центуриона первого, и я все-таки думаю, что нужно было как раз таки апать не пушку, а подвижность, чтобы хоть как-то оправдывать название СТ-шки. Честно говоря, уже немного поднадоели вот эти вот однотипные премы, да, клоны друг друга, клоны клонов, например, как 112-й 6 или там, не знаю... CDC и ФЦМ, отличие в том, что один льготный, другой нет. Ну, ладно, их хотя бы потом местами поменяют, то есть ФЦМ, наверное, скоро выведут или еще что-нибудь в этом роде. А нету сейчас какой-то, не знаю, изюминки в премах, что ли. Ну, хотя бы, к примеру, был бы вот этот ПВ-4202 с, с хорошей проходимостью, с хорошей стабилизацией и пофигу на его 35 км в час на его картонную броню. Пусть хотя бы имел бы кое то там ДПМ и пробивал. Это было бы еще куда не шло. Ну, а сейчас мы имеем довольно-таки посредственный премчик, который еще и при этом хотят продавать за настоящие деньги. И я советую вам его не покупать, если все-таки вы захотите потратиться на премтанчик. Если у вас есть ручки, то вы обязательно должны прикупить ФЦМ-50Т, пока его не вывели из продажи и не заменили, так скажем, на совсем... Всякими cd и тому подобное. А, либо, если у вас нет рук и хотите, чтобы танк играл за вас, это какой-нибудь из 6 Да, он не пробивает, но зато очень-очень рандомную броню имеет хотя бы пока. Пока его не перебью в HD. Короче говоря, ребята, с вами был Октав Паранго и его халявный видосик, да, то есть э, видосик сделанный на халявку, показать лишь бы, то, что канал существует и будет существовать дальше, я немножко вот, сейчас вот в пылью и опять буду пилить для вас супер первоклассные видосики про ребаланс танков, которые требуются, да, сейчас по нашей игре и тому подобное. В общем, ребята, если вы не подписались на мой канал, подписывайтесь, мне будет очень приятно. И если вы еще не поставили мне лайк на все видосы, поставьте обязательно, мне также будет очень и очень хорошо. В общем, досматривайте видос, посмотрите результаты боя, это самый такой... Никчемный бой, который очень часто будет на этом танке, потому что, ну, ждать высоких результатов от этой машины я не могу. В общем, ребята, всем спасибо за ваше внимание и всем пока.